Skrill это платежная система, которая позволяет отправить деньги из реквизитов, указав только e-mail получателя. Эта система широко распространена и работает с множеством онлайн-казино, площадок для фрилансеров, ebay и других интернет порталах Особая политика безопасности – это фишка Skrill. С ней вы столкнетесь на каждом этапе проведения транзакции. Это и лимиты на проведение операции и необходимость указать точную дату вашего рождения и другие ограничения, которые позволяют определить, что вы – это вы. Ресурс skrill.com – главное рабочее место для человека, который решил перевести деньги или заплатить за товар или услугу в сети. Первое, что необходимо сделать – зарегистрироваться. Адрес вашей электронной почты и будет вашим идентификатором в системе, поэтому настоятельно рекомендуется использовать надежный почтовый сервис. Процедура регистрации не длительная и простая. Сразу после этого система присваивает идентификационный номер пользователя и активирует ваш счет. Валюту аккаунта вы выбираете сами. Частичная конфиденциальность заключается в том, что и отправитель, и получатель будут знать, с кем имеют дело. При этом указать неправильную фамилию и имя не получится, ведь они должны совпадать с банковским счетом или с картой, с которых было произведено пополнение счета в Skrill. Поменять валюту аккаунта после окончания регистрации нельзя. При этом все операции проводятся в евро. Пополнить счет в системе Skrill можно двумя способами. Это с помощью текущего счета или перевода с банковской карты. При этом комиссия в обоих случаях составит 1% от суммы, но при переводе с карты деньги будут зачислены быстрее. Способа вывода денег системы также два. Это на банковский счет и на банковские карты. А в первом случае нужно указать swift код банка и номер счета. Это нужно внести лишь для первого платежа. Потом заполняться данные будут автоматически. Размер комиссии составит 5,5 евро. Если вы будете переводить на банковскую карту, то тут комиссия будет выше. Почти 5% на карте системы MasterCard и 7,5% на карты Visa. В платежной системе Skrill каждый пользователь имеет возможность получить один из VIP-статусов. Бронзовый, серебряный, золотой или бриллиантовый. VIP-статус Skrill зависит от суммы депозитов, сделанных пользователем. Чем больше объем транзакций, тем выше уровень и вознаграждение, и тем выгоднее тариф за операции в системе. Верификация счета позволяет снять ограничения на проведение транзакций. Так, для новых клиентов сумма ограничений составляет 2500 евро, что не позволяет себя чувствовать комфортно. При этом сама верификация состоит из трех этапов. Это верификация личности, подтверждение вашего адреса и подтверждение принадлежности счета. Пройти верификацию можно, используя мобильное приложение в личном кабинете с использованием веб-камеры, загрузить в личном кабинете Skrill подготовленные заранее фото или сканы документов. Преимущества системы Skrill. Простая регистрация. Есть приложение для iOS и Android. Отправка платежей без предоставления получателю личной информации. Высокие лимиты вывода средств. Нет минимумов при снятии средств. Безопасные платежи.